Так, друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Продолжаю поездку по Китаю, сегодня какая-то они тут называют супер-пупер гора, но действительно вид такой прикольный здесь, поделиться хотел. Смотрите, сейчас является достаточно актуальным вопрос, то есть выходит новости о том, что Центробанк заявляет о том, что они будут более агрессивно снижать процентную ставку. И опять-таки мысли по поводу того, каким образом можно на этом заработать, что стоит использовать. Ну, хочется поделиться этим. В чем заключается суть? В том, что пока получается такая ситуация, что… Мировые центробанки идут по-прежнему по пути предоставления дополнительной ликвидности. То есть, и в любом случае, Федрезерв будет вынужден э, увеличивать активы на балансе и снижать процентную ставку. То же самое можно говорить о том, что делать будет и Европейский центробанк пока что. К чему это все говорит? К чему-то все в конечном счете может привести. А, Во-первых. Я уже говорил про ситуацию с рублем, что может быть по-прежнему привлекательными операции к trade И я не думаю, что там будет какое-то значительное… Ага. Ну, то есть в валютных спекуляциях делать нечего. Для меня более очевидный факт в том, что… Я говорил, что имеет смысл, во-первых, смотреть на дивидендные акции, которые обладают дивидендной доходностью выше 6%. И второе, что интересно, Хорошо, да. на самом деле вот сейчас, это акции банковского сектора. Да? То есть это тот же самый ВТБ, это тот же самый Сбербанк. И здесь я объясню почему. А... У населения снижается покупательская активность, да, то есть, соответственно, в России замедляется существенная инфляция. Когда в России сверхвысокая процентная ставка, ну, по сравнению с другими мировыми экономиками, да, то есть с Европой той же самое, где 0%, с тем же самым ФРС, с Банком Китая, с Банком Японии, у нас получается, что ставка в России, она положительная. И уровень долга государства не очень высокий. А в конечном счете, опять-таки, это приводит к тому, что а, международные спекулянты приходят на российский рынок, на российском рынке начинают продавать доллары, покупать УФЗ и получать свою доходность. Нам, в принципе, глобально это неинтересно. То есть, в принципе, так как у нас экономика преимущественно сырьевая, нам выгоднее в такой ситуации, чтобы все-таки доллар был более или менее крепкий. А, а кэрри-трейдеры, они, соответственно, не позволяют укрепляться доллару. Да? То есть, они наоборот приводят к укреплению рубля. И поэтому... Центробанк России и пытается на вот этих вот разницах играть. Но как это использовать лично для нас? Как это может использовать непосредственно инвестор? И почему я говорю, что стоит обратить внимание на акции банковского сектора? Потому что Центробанк заявляет о том, что он процентную ставку понизит более агрессивно. То есть стоимость фондирования для российских банков будет еще более дешевая. Если стоимость фондирования для российских банков будет более дешевой, они опережающими темпами понизят доходность банковских депозитов. А снижение доходности банковских депозитов, в свою очередь, приведет к тому, что стоимость фондирования уменьшится еще меньше. При этом посмотрите на 2019 год. Несмотря ни на что, Вернее, несмотря на то, что доходность банковских депозитов снижается, ставки, в принципе, по кредитам-то не особо сильно падают. И это, естественно, не может не приводить к тому, что а, маржа банков, она начинает увеличиваться. И это действительно отразится в отчетности за 2019 год, отразится в прибыли компании, в прибыли банков за 2019 год. Я думаю, что здесь прибыль может существенно вырастить. Я думаю, что прибыль может быть даже больше, чем у экспортеров, я этого не исключаю. Мало того, у нас Сбербанк заявляет о том, что он собирается и дальше увеличивать размер дивидендных выплат. То есть что? В двух словах, да, если резюмировать мое видео. Инфляция снижается, Центробанк России инфляцию также будет, вернее, процентную ставку из-за низкой инфляции также будет снижать. Соответственно, в этом случае... Стоимость привлечения ресурсов банками российскими тоже будет уменьшаться, потому что они будут снижать доходность банковских депозитов. А кредиты не снижаются, стоимость кредитов она не особо падает. И вот эта вот разница, она становится все больше и больше и к концу года она будет достаточно существенной. Поэтому это конечно же отразится на отчетности финансового сектора. Это конечно же приведет к тому, что прибыль банковского сектора увеличится. И это может привести к тому, что дивиденды, ожидаемые дивиденды за 2019 год, могут быть более высокими. При том, при всем, что доходность депозитов этих же банков будет низкая, уровень дивидендных выплат и дивидендная доходность может вырасти. И поэтому, пока предоставляют ликвидность, банки будут находиться в определенной фаворе. Вот такие мысли. Поэтому... Смотрите, присмотритесь на ВТБ, присмотритесь на Сбербанк, наверное, больше привилегированные акции. Я думаю, что на перспективу 6 месяцев это может быть стать хорошей инвестицией. Ну что ж, у меня на этом все. На связи был Максим Петров. Если понравилось видео, если понравилась торговая идея, ставим лайк, подписываемся на канал, щелкаем на колокольчик, чтобы получать новые видео. У меня же на этом все. До свидания, удачи и всего самого хорошего.